Посланник пророк Мухаммад, Мухаммад говорит, кто скажет осознанно, зная, тот -то такой-то человек является моим отцом, отказываясь от собственного родного отца, он совершил куфр в В этом хадисе наставление посланника Аллаха первым делом напоминает о правах родителей. Никто не имеет права упрекать своего отца и мать. Не говорят, что вот тот -то человек лучше, лучше вас. Вот они богаче живут, они лучше. Вот я хочу быть их сыном или дочерью. Я хочу быть, чтобы он был отцом моим. Какой Всевышний Аллах дал вам? Каких родителей? Это судьба Всевышнего Аллаха. Поэтому мы должны быть покорными. В воле Всевышнего Аллаха и уважать своих родителей. У каждого есть отец и мать. Через них мы пришли в этот мир. Конечно, Аллах Матавля, мог бы сотворить нас, как Адама, алейхиссаляма, из глины. Там, родись, такой вот, Муса, алейхиссалям, просил, кто был до нас, нашего братца Адама. Всевышний Аллах говорит, я сотворил Адама, и он уже тысячи лет и таких адамов я сотворил, много-много. Они были не из рода людей, не из рода чинов, они жили в воде. Так можно, мог бы Аллах сотворить Из отца, без матери. Но Всевышний Аллах сотворил нас через наших родителей, поэтому мы должны уважать своих отцов, матерей. Никто не может отказаться от своего отца. Некоторые Стесняются своих родителей, некоторые стесняются своего языка, своего народа. И некоторые вот приходят, когда им не даешь разные там, немусульманские имена, когда спрашиваешь, почему так делаете. Ну, чтобы легче было людям, чтобы общество как на него не смотрели, как на белую ворону чтобы как все, но если у каждого народа есть имена прекрасные, поэтому, когда некоторые даже говорят, что вот, э, я когда спрашиваю, что если он тадарин говорит, русский там и так далее, он стесняется, вот эти люди совершают большой грех. Всевышний Аллах говорит в Коране, мы создали вас разными народами и племенами чтобы Познавали друг друга. Мог бы он сотворить нас одним народом? Конечно нет. Но он сотворил нас разными, и мы должны жить, познавая друг друга, уважая друг друга.